Экскаваторы Кейс ценятся клиентами благодаря простоте технического обслуживания, эффективной системе фильтрации и системе охлаждения с вертикальными бок о бок установленными радиаторами, за счет чего не происходит перекрытие радиаторов охлаждающей жидкости и гидравлического масла, и упрощается очистка. Основные сервисные компоненты сгруппированы в одном месте. Фильтры, радиатор и уровни рабочих жидкостей могут обслуживаться и проверяться оператором с уровня земли. Аккумуляторная батареи легко доступна и включается с помощью переключателя. Фильтры легко проверять и при необходимости очищать. удобно расположенный кабинный фильтр, обслуживаемый с уровня земли. Масляные и предварительные фильтры идеально расположены с точки зрения удобства выполнения регулярного технического обслуживания. Предварительный воздушный фильтр имеет важнейшее значение в условиях повышенной запыленности, например, при работе в карьерах. Капот удобно и безопасно открывается. Кейс предлагает один из самых больших капотов на рынке. Когда капот поднят, доступны все компоненты двигателя, что позволяет регулярно и быстро проверять уровень моторного масла при помощи щупа а конструкция рамы двигателя минимизирует шум и вибрации. Двигатель Isuzu с проверенной временем системой впрыска Common Rail в сочетании с усовершенствованной гидравлической системой гарантирует десятипроцентное снижение расхода топлива и эффективное использование энергии. Объем топливного бака обеспечивает самую большую в классе автономность. При управлении переключателем оператор может легко выбирать три рабочих режима. Автоматический — применим при копании и подъемных операциях. Тяжелый — рекомендован при нормальных рабочих условиях. Приоритет высоких оборотов или режим высокой мощности предназначен для более тяжелых условий работы.